Бабл квас, бабл мать его квас, это вообще мир сошел с ума просто Та-дам, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья С вами вновь Олег, он же Scratch начинает играть в бабл мать его квас Да, это у нас совершенно новая игрушка, да, какого-то, не знаю, мемного плана где нам предстоит примерно так же Как и в одноименной игрушечке Проводить весело с друзьями свое время Ну что ж, об этом и о многом другом В сегодняшнем выпуске А пока ты смотришь, не скупись, пожалуйста, пожми свой царский Да, мне будет очень приятно А тебя буду радовать, конечно же, взамен За твои лайки годными крутыми видосами По самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Bubble Quest И не только Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья Ну что ж, давай посмотрим, что вообще можно в этой игре творить Что здесь такого у нас годного Ну что ж, во-первых, мы можем изменить свой никнейм, так называемый, да, можем себя здесь назвать, можем посмотреть свой прогресс. Короче говоря, здесь, да, мы можем посмотреть свой профиль, есть у нас такой интересный магазинчик, где мы можем за кристаллы прикупить какие-нибудь ящички и, естественно, посмотреть, что у нас находится в них, да. Классические ящики, ящики анонимусов, да, ящики Dungeon мастера. Манки, ящик и так далее, друзья Ну, очень много всего, на самом деле, здесь Чем эта игра меня привлекает? Да практически, друзья, ничем Просто решил заглянуть, что вообще здесь имеется такого Во что сейчас играет современная молодежь, современные школьники Что, магазины посмотрели Здесь у нас, значит, имеются наши бойцы У меня пока что только открыт боец под названием Амагуз Да, все, наверное, поняли, откуда этот персонаж, да, я в том числе Очень много здесь различных персонажей, да, уникальных Как я погляжу, судя, вот по таким вот, да Затененным силуэтом Да, тут какие-то трусы походу у нас Да, тут какие-то у нас, не знаю, катапульты Или что-то в этом роде В общем, уникальные, друзья, персонажи Так, 82 бойца, кстати, можно а, нанимать Так, здесь у нас что такое? Что за интересная такая рожица? Здесь у нас показываются, видимо, какие-то очки Которые надо заработать Но у меня пока что по нулям Тут мы можем почитать новости Да, что-то у нас исправили, что-то у нас поп поправили В новых версиях и так далее Также у нас здесь пропуск, да, бабл па на Бабл Квас, да, здесь мы можем посмотреть, что мы можем с этим пропуском заработать, потихонечку продвигаясь выше а, по уровню. Так, да, давай смотрим дальше, что у нас здесь имеется. Что у нас в меню? Давай посмотрим. А в меню все просто, друзья. Здесь просто ссылки, тупо ссылки. Да, на YouTube, на ВК, на Google Play. И на информацию, даже нет такого Знаете, что можно выйти из этой игры Понимаешь, как мне из нее, например, выйти-то Я даже не знаю Скорее всего, да проверенным старым дедовским методом Так, ну что ж, давай еще посмотрим, что здесь у нас имеется Друзья, естественно, у меня пока что друзей здесь нет Только-только началась сегодня играть Здесь у нас какая-то вообще ошибка В этом клубе, да, ничего нету В чате у нас тоже ошибка Ничего не работает, да В общем, друзья, мемная игрушечка Чисто, что поугорать. Ну хотя бы фон можно менять, и то уже хорошо можно зеленый, можно фиолетовый поставить Но, наверное, это все не просто так, а, скорее всего, за дополнительные э, деньги Потому что что-то я сейчас смотрю, ничего не меняется А вот здесь, кстати говоря, можно прикупить себе неплохие такие фоны Но это уже, смотри, за рублики, за рублики Здесь указано, сколько чего э, стоит Ну что ж, давай уже посмотрим, поиграем Да, есть у меня, значит, один герой, это Амагус Посмотрим, что мы могем Амагусом сделать-то сегодня в этой игре А что такое Бабл Jump? А, я так понимаю, это типа соревнования там. Бабл Баблджам и бабл ран. Ну, давай начнем с бабл джампа, тогда да, сыграем партиечку. Что нам предложит игра? О, загружается она вообще практически моментально. <laughs> Все, что нам приходится здесь делать, это просто-напросто прыгать по вот этим плиточкам, нажимая влево, вправо и набивая, естественно, какие-то рекордные показатели. Ну да, чем больше мы напрыгаем здесь, тем, конечно же, круче. Ой, как далеко нам приходится прыгать. Я так понимаю, прыгаем мы между этажами, да, по этажам наших, как говорится, многоэтажек, судя по заставочке, да, допрыгну, нет, я до конца допрыгиваю, черт возьми, это очень увлекательно и очень интересно, да, но самое интересное, друзья, мне кажется, еще впереди, то, что мы еще с тобой сегодня а, не видели, ну что, а туда все, короче, вот в таком духе, да, я уже побил свой прошлый рекорд, вообще ничего сложного в этом нет, мне кажется, что ничего сложного и не будет, мы будем... В таком же примерно темпе прыгать И дальше, хоть бы какая-нибудь Сложность, я не знаю, менялась, хоть бы как-то Не знаю, побыстрее уходили Эти плиточки у нас вниз, чтобы мы могли Как-то а, проиграть, и тут Как я только заговорил по поводу проигрыша У меня сразу же возник вопрос А можно ли вообще здесь проиграть? Я думаю, надо попробовать, ну что ж, давай попробуем Проиграть, па прыгаем И все, игра создана исключительно В юмористических целях, мы что-то там И так далее, тысяча, Семь, я умер, прости, я могу сказать, что очень интересное и увлекательное было у событием прыгать по плиточкам еще больше скажу, что я немножко попрыгав и когда я помер я сразу же меня сразу же выбросило из этой игры, то есть капец она какая вообще кривосломанная вся ну что ж поехали дальше Bubble Jump мы с тобой попробовали а теперь давай попробуем Bubble Run так называемый посмотрим что это у нас за тип испытания такой куда здесь нужно ехать так ну что ж мы едем мы прыгаем да собираем денежки отлично Прыгаем через машины, я так понимаю Наша задница не должна врезаться Ни в одну из них, иначе мы Просто-напросто расшибемся в дребезги. так, я так понимаю Два, два медика мы уже собрели Все что ли? Заново мне предлагают, так, я еще не поиграл Ну-ка давай-ка установим, попробуем Новый рекорд, да. Ох, и гемчики даже можно здесь собирать Вот это мне уже больше нравится Едем дальше, друзья, бабл квасим Собираем вот эти вот гемчики Опрыгиваем все машинки, да Я просто демонстрирую тебе геймплей, да Слушай, если тебе как бы не интересно, то можешь не смотреть, да А если интересно, то, пожалуйста, досмотри это видео до самого конца Дальше будет самый сок, это я тебе обещаю В рамках бабл кваса, конечно же Продолжаем мы прыгать Вообще ни хрена ст не становится сложнее Мы просто-напросто в том же самом темпе Стараемся, прыгаем, прыгаем И собираем потихонечку нашей задницей Все вот те ништячки, которые попадаются нам на нашем а, пути. Ну что, вообще проиграть-то можно, но проиграть здесь можно, мы уже с тобой поняли это. Наша задача здесь, я так понимаю, собрать как можно больше каких-то ништячков, разбросанных на дороге. Алло, это и вся игра? Блин, вы хоть бы вертолет какой-нибудь прислали с крутилкой, да, с пулеметом, я не знаю, чтобы мне посложнее было, или что-то в этом роде. Ну так прыгать, конечно же, всю игру Ох, смотри-ка, заставка сменилась Серьезно? Ты не шутишь? Смотри, какая жаба появилась у нас Ха -ха. Вот это вот прикольно, да Заставка это, конечно же, решает определенно Продолжаем, друзья, в таком темпе мы прыгать Да, вот в том и заключается весь смысл игры Bubble Quest Что мы просто-напросто занимаемся не, непонятно какими-то непотребными вещами Но ее смысл-то кроется просто-напросто в другом Это у нас просто тупо мемная игра, в которую реально приходит, чтобы поугарать Но поугарать можно ли здесь с друзьями, на самом деле, вот это большой вопрос Потому что я смотрю, тут у нас все чаты сломаны Все, значит, у нас мультиплееры сломаны Ничего не работает, я так понимаю, что игра Только лишь для соло игрока Для одного человека Никакой игры с друзьями здесь ты точно Не увидишь, да, одно разочарование Как по мне, давай уже хорош задница Прыгать, прыгай уже на какую-нибудь машинку Да, поиграли и хватит Выходим в главное меню, ну хорошо Что хоть сейчас меня не выбросило Так, ну что ж, давай посмотрим Еще, ну что ж, мы заработали немножко Сегодня гемчиков, да, кристалльчиков, Наших так называемых немножко денежек Ну и пойдем посмотрим, что же можно приобрести-то на, на эту горе-валюту. Заходим в наш магазин и давай. А здесь есть какие-нибудь бесплатные вообще ящики? Нет мне, чтобы просто-напросто открыть и показать. Нет, друзья, здесь все заплатно. Здесь у нас, значит, 200 кристаллов или 200, ба или 200 рублей, я уж не пойму. Да, Что-то, что короче, надо здесь. Здесь у нас подарочный можно код ввести. А, не вижу, друзья, я никаких совершенно бесплатных предложений. Скин на Скин на Амагуса есть Значит, Сусприм он называется Скин на МШК Фредди Золотой дождь Какие названия Интересный. Скин на игровой компьютер Киберспорт Он так и называется Ты посмотри, какой он вообще зачетный, а Скин на Хуги-Вуги Продукт Ред И Самурай Дог Жин какой-то Нижин у нас, да Вот такие вот скины Мы можем в магазине приобрести Угарные просто-напросто Да, какие-то тут унитазы Смотри, у нас разыгрываются И так далее 80 стоит мега ящик блин мне даже на мега ящик не хватает сейчас ну что ж давай мы попробуем с тобой хотя бы самый бомжатский ящик купить это вот например вот такой на него то у нас денег же хватает да и бинго друзья открываем наш ящик что мы получаем монеточки конечно же мать их побери гемчики мы получаем да и все я-то думал может что-нибудь еще мне дадут ну что ж давай попробуем открыть ящик с анонимусами да что в нем нас ждет вот это мы сейчас и узнаем с тобой тоже монетки э, гемы Фу, а чем они отличаются-то я так и не понял что у нас классический ящик, что ящик анонимцев Похоже, одно и то же мы из них а, выбиваем Так, ну что же, на это у нас бабла уже не хватает Конечно же, у нас нет средств Пойди-ка, заработай, родной Да, вот такая у нас игра, друзья, для школьников Чисто, да, и только чисто, чтобы поугарать Даже я где-то читал, что игру выпустили Специально по просьбам и рекомендациям э, Ребят из второго Б-класса Которые так и жаждали увидеть Только все самое сочное и все самое крутое И настоящее, да, собранное воедино и вот, пожалуйста, тебе шедевр. Бабл, квас. Играй и ты точно... Не проиграешь. <связь> ну что ж, все, что я мог сказать по этой игре, я сегодня тебе рассказал. Если тебе что-то не понравилось, если ты считаешь, что я чего-то не дорассказал, то, пожалуйста, напиши мне об этом в комментариях. Мы с тобой, конечно же, вместе все это дело обсудим. Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность отвечать на совершенно все комментарии, которые ты ему напишешь. Но ну, а ты продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся продолжение. Конечно же, следует...